Всем привет, друзья! Мы сегодня едем в парк развлечений Вимперлэнд и Сафари Парк. Мы садимся на автобус от остановки напротив ресторана Holiday Сенс. Автобусы ходят бесплатные, обклеены символикой Сафари. Это расписание этих автобусов, от каких отелей, поскольку сколько они идут. Мы приехали в Сафари на самом первом автобусе. Пока еще не очень жарко, чтобы успеть погулять. Значит, сафари такой стилизованный, много магазинов, очень интересно так декорировано все. Значит, мы подходим к кассе. На кассе продается несколько видов билетов. Один это только сафари, вы можете посетить только сафари. И есть комбо билет сафари вместе с Винперленд. Мы взяли комбо билет. Это карта, то, что выделено красным, это именно сафари, вы приезжаете на автобусе, внизу вы гуляете пешком. Мы решили сначала погулять и а затем поехать уже на автобусе, так как мы приехали к самому открытию, животных и птиц только-только кормили. Мы их увидели в принципе всех, всех, они вот не спали, нигде не были спрятаны. Это какой-то местный гость. Зашел, видимо, тоже позавтракать. Ну, вот первых, кого мы увидели, это слонов. И мы, конечно, к ним пошли. И мы, конечно, захотели их покормить. Давай. О, как Учитесь как бананчик на один зимбурь. Учитесь, на видео А него больше нет. А второму? Не достал. там. Да, а вот, потом... второму давай. Ну, нет. да, да, давай. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вот ну, ну, да, вот да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, смотри, да, да, да, да, Вон, смотри, дедушка да, прям... Ну давай. Да. Он, Он уже не так, дотягивается. Не да, дотягивается. да, Дотяните, да, да, да, да, Никита, Никита. Потом мы пошли к жирафам. Жирафов так близко я видела первый раз в своей жизни. Их можно погладить. Они очень добродушные. Смотри на меня. А это любимцы публики лемуры. Их тоже можно покормить. И как все животные, они заинтересуются вами только если увидят, что вы им что-то принесли вкусненькое. Без еды вы их не интересуете. What? <laughs> Да. Убери ну, руку, да вообще да его не нет. видно подожди. Но... Давай, да, да. а вот он Это лемуры. Да, это Нет, нет это лемуры. Вино-то это другое. Это обезьянка, смотрюсь меня сюда и делаю на видео на на видео на на видео не видео на видео на видео на видео не видео на на на Это очень интересная пара обезьянок. Вот этот черный он постоянно пристав... приставал к белому. Белый постоянно подглядывал, где этот черный что он делает. Боже мой. Ты кто? Детский сад. Вот на таких крытых автобусах происходит само сафари. Это тот маршрут, который был выделен на карте красной линии. Садиться лучше всего слева по ходу движения автобуса. Эксцессивно, baby, baby here, baby, baby standing here. Yeah. What do you call something? right, uh, thank you, thank you. big lion, the king, can you see, Sata. Uh -huh. So in bar, Zaka. And get... rhino and elon and talon, and to get... oh. very big. Это расписание автобусов в город обратно, а это расписание в Вин Так как у нас был куплен комбо-билет, то мы, соответственно, поехали после сафари в Вин Он похож очень, честно говоря, на Диснейленд. Парк достаточно большой. На его территории есть океанариум. Также есть 5D кинотеатр. Есть также аттракционы, несколько аттракционов для взрослых и в основном остальные аттракционы для детей. Но и взрослые тоже с радостью принимают участие вместе с детьми. Ну и, конечно же, территория самого аквапарка. Вот это вот центральный бассейн, это детский бассейн, тут всякие детские горки. Снимали уже вечером, когда солнце уже садилось, это фактически перед закрытием самого аквапарка. А вот эта вот горка желтая винтовая, она самая здоровская здесь, но, к сожалению, она рассчитана только на четверых. То есть вам надо брать эту ватрушку, если вас двое, то вам надо искать пару, но она самая классная вот в, в этом парке. Но, в принципе, найти пару не составляет сложности. Здание, которое проходим сейчас вот с правой стороны, там раздевалка, там душ, и там же вы оставляете вещи. То есть там же камера хранения находится. Это вот полосатая горка, здесь тоже нужно кататься на ватрушках. Ватрушки рассчитаны на четверых, но здесь можно кататься вдвоем. Часть аттракционов, когда мы посещали Винперленд, была закрыта. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Пока!